Многие рыболовы, несмотря на огромный выбор в магазинах, предпочитают делать рыболовную прикормку самостоятельно. Кто-то из экономии, кому-то просто интересно делать все своими руками. Рецепты для самостоятельного приготовления прикормки легко можно найти в интернете, но почти в каждом из них одним из основных, если не самым основным компонентом, являются панировочные сухари, проще говоря, хлебная крошка. А самый простой способ получить такую крошку, Естественно купить панировочные сухари в магазине. Впрочем, такие сухари не самый востребованный товар, и не в каждом магазине они лежат на прилавке в достаточном количестве. Кроме того, качество этих сухарей часто не устраивает. И вот тут возникает вопрос, а можно ли получить крошку самому? Первое, что сразу приходит в голову, это размолоть батон в мясорубке. Однако в мясорубке легко размолоть сухари, но не свежий хлеб. Мякиш попросту не желает молоться а ручку мясорубки проворачивать очень тяжело. Свежий хлеб просто мнется и утрамбовывается внутри мясорубки, а то немногое, что все же удается продавить, больше похоже на пелец, чем на хлебную крошку. Еще немного подумав, на ум приходит попробовать размолоть хлеб в кофемолке. И да, в этот раз получается неплохо, но таким образом делать крошку очень долго. К тому же кофемолка вообще не предназначена для таких нагрузок. И вы попросту рискуете ее сломать через 10-15 минут такого издевательства. Вот была бы кофемолка объемнее и с намного большим крутящим моментом. Представляю вашему вниманию устройство, способное перемалывать достаточно быстро большие объемы свежего хлеба в крошку. Молотик и в нем можно также и бисквит, и печенье, да что угодно. И я даже не знаю, как назвать это устройство, Ну, пусть будет... Итак, перед нами стоит задача размолоть по-быстрому пару батонов хлеба в крошку. Для начала разрежем батоны на куски. В принципе, можно и просто отламывать, но нарезать все же удобнее. Особо мельчить с кусками не требуется, главное, чтобы они не застревали в самой хлеборезке. Теперь подготавливаем к работе суперхлеборезку, закрепляя ее как сверло в патроне дрели. Для работы также потребуется какая-нибудь крупная емкость, куда будет ссыпаться готовая крошка, и сито. Я использую свое любимое ведро, в котором я смешиваю прикормку на рыбалке, а в качестве сита крышку от насекомых. Всю работу, условно, я разделяю на три этапа. Сначала, совсем недолго, буквально 10 секунд, я прокручиваю крупные куски и выкладываю на сито. После первого этапа через сито просеиваются самые рыхлые, легкие для размалывания участки хлеба. То, что останется на сите после первого этапа, будет размалываться несколько дольше во второй раз. И затем то, что не пройдет сквозь сито после второго раза, я засуну хлеборезку еще разок. После третьего раза останется совсем немного крупных кусочков, которые уже бесполезно разбивать хлеборезку. В основном это будут фрагменты корочки. В самом конце я разберусь с ними немного другим способом. Вот во что превратился батон после первого этапа. Теперь просеиваю первую крошку, а то что останется на сити закидываю обратно в хальборезку и прокручиваю немного дольше. То, что остается носите после второго раза в хлеборезке, а в данном случае это уже остатки обоих батонов, забрасываю в хлеборезку еще разок, где самые трудные кусочки покрутятся друг с другом в последний раз. Не прошедшая через сито после третьего раза, уже довольно трудно разбить на более мелкие фрагменты. Тут остались самые твердые участки батона, в основном корка. В принципе, можно все это использовать в качестве крупной фракции в прикормке, но я поступаю с ними следующим образом. Равномерно раскладываю по ситу и сверху минут на 10-15 устанавливаю вентилятор. За это время оставшиеся частички превращаются в сухари, которые я добиваю кофемолкой. Как результат, за сравнительно небольшое время из двух батонов получаем 800-900 грамм хлебной крошки. И я намеренно не называл на протяжении всего ролика ее сухарями, поскольку это именно крошка. Она вкусно пахнет свежим хлебом, и если использовать ее в прикормке в свежем виде, то получится дополнительный интересный запах. Кстати, если крошка будет использоваться в прикормке свежей, то воды для увлажнения потребуется намного меньше. Это стоит иметь в виду перед приготовлением прикормки на берегу. Если же планируется заготавливать крошку в впрок, не стоит рассыпать ее сразу по пакетам или в закрытой емкости. Если так сделать, через некоторое время все покроется плесенью и будет неприятно пахнуть. Лучше оставить крошку в ведре и время от времени перемешивать. Через несколько дней она превратится в панировочные сухари. Впрочем, процесс сушки можно значительно ускорить при помощи все того же вентилятора. Ну и конечно же под конец нужно рассказать, как устроена суперхлеборезка. Устройство состоит из корпуса, в данном случае это простая консервная банка, подходящей по размеру крышки, лучше конечно прозрачность чтобы было видно процесс, двух тефлоновых втулок и двух гаек, удерживающих втулки на корпусе и крышке. Нож с двумя лезвиями напоминает нож кофемолки. Только по понятным причинам тут он гораздо прочнее. Надеюсь, вам понравилась моя суперхлеборезка. Может быть, даже захочется сделать что-то подобное. Ну и скажу, что, конечно же, самодельная прикормка на 100% не заменяет готовые составы. Да и не должна. Главное, не сводить понятие рыбалка только к времени проведенному судочкой на берегу расширять его создавая своими руками всякие поплавки кормушки для фидера и конечно же прикормку